Хай хай с вами Ан… А нет, шут не то. Привет, народ, вещает Антон. Скучали? Надеюсь, что да, потому что я по вам очень. Предлагаю хорошо провести время и посмотреть на крутые средства передвижения. Готовы? Тогда скорее клацайте на лайк, проверяйте подписку на канал и не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Погнали уже, чего мы тянем? Наверное, те, кто часто смотрит мой канал, в частности, выпуски, посвященные транспортным средствам, уже перестали удивляться каким-то необычным конструкциям. Однако, даже несмотря на это, я практически уверен, что следующий велосипед заставит каждого сказать «Вау». Я бы предположил, что это подходящий вариант для людей, желающих иметь что-то уникальное и в то же время бюджетное, но... нет. Все дело в том, что этот двухколесный конь состоит из гаек. Кому и при каких обстоятельствах пришла идея создать сие чудо, ума не приложу. Но он чертов гений. Получилось классно. А что вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях. рум рум, -рум. Пропустите этого парня, он со мной. А еще вы только посмотрите, на какой крутейшие штуки он прикатил. Это же самый настоящий танк, уменьшенный в несколько раз. И на нем даже можно гонять, независимо от местности. Будь то гладкий асфальт или же бездорожье где-нибудь у бабушки на даче. Здесь даже удобненькое сиденье предусмотрено. И что-то вроде руля. По-моему, получилась годная вещь. Правда, шумная слегка, но это не важно. А это модифицированный One Wheel. Кто не знает, это такая штука, которую еще почему-то называют одноколесным скейтом. Признаться, я понятия не имею, где они увидели скейт. Но это уже совсем другая тема. Отличительной особенностью такого транспорта является одно большое колесо, расположенное в самой серединке, и заменяющее четыре маленьких варианта. Парень из этого видоса решил зайти еще дальше, и, как я понял, пришпандорил доски колесо от машины. Сказать о том, что получилось надежно, значит ничего не сказать. Да и эффектно, согласитесь? Вот это я понимаю, Киберпанк, а не та шляпа, что выпустили в 2020-м. Вы только зацените этого наикрутейшего пса. Где его купить? «Сколько он стоит? Расскажите, пожалуйста!» «Так, ладно, нужно держать себе в руках. Я ж как-никак ведущий должен быть сдержанным. Но как можно быть сдержанным, смотря на это?» «Пес не просто передвигается на своих двоих, но извергает огонек прямо из пасти. Чума, просто чума! А его видок... У меня мурашки, блин, по коже. Нет, Не топи ее, парень!» «А, стоп, не понял, она чё, плавать, что ли, умеет?» «Народ, похоже на то!» Эта машинка называется sea Lion. Думаю, вы уже понимаете, к чему я клоню. Да-да, перед вами самая быстрая машина-амфибия в мире. Ее разработчик Марк Вит 6 лет трудился над этим проектом. Целью его работы было создать амфибию, которая больше являлась бы автомобилем, а не лодкой, и однозначно попасть в книгу рекордов Гиннесса. Что ж, как минимум всемирный восторг Марк уже получил. Профиль Дачела напоминает гоночные прототипы LMP, принимающие участие в гонках 24 часа Лимана. Кроме того, проект t прототип Amphibios 2012 разрабатывался с чистого листа, не заимствуя готовые идеи. Например, для облегчения веса использовали алюминий, которые соединяли методом ручной дуговой сварки в среде инертного защитного газа. В монококе имеется приваренная по центру секция, вмещающая лишь одного человека. Сам салон полностью лишен всяких удобств. Это голый матовый алюминий. Кстати, боковые капсулы для перевозки ручной клади, передние и задние крылья могут сниматься, а вот все остальное намертво приварено. А теперь самое главное – скорость. Как думаете, сколько эта ласточка выдает? 96 км в час, а на суше и все 200. Но это еще не конец. Дальше – больше. А как вам эта мощная красавица? Бомба же, не правда ли? Именно она скоро будет покорять Красную планету. Размеры машинки впечатляют. Ее длина составляет целых 8,5 метров, высота 3,4, а ширина 4. Если поставить вплотную друг к другу два лондонских двухэтажных автобуса, то они будут лишь немногим выше и шире Марса Ровер. Кстати, именно так назвали внедорожник. На строительство прототипа в НАСА ушло 5 месяцев, а помогали им в этом парни из голливудской компании Parker Brothers, те самые, что рисовали мотоциклы со светящимися полосами для блокбастера Трон Наследия». Стоит признать, Марс-ровер не похож ни на один марсоход или луноход, сконструированный ранее. Его корпус почти полностью сделан из композитов и алюминия. Очень легких материалов, благодаря которым масса марсианского внедорожника составляет всего 2,7 тонны. Примерно столько же весит Toyota Land Cruiser 200 или микроавтобус вроде Volkswagen Multivan. А теперь самое впечатляющее. Концепт сможет развивать скорость свыше 100 км в час, что позволит устраивать на Марсе настоящие гонки. А помогать преодолевать высохшее русло марсианских водоемов будут шесть 50-дюймовых колес. Что скажете, а? Хотите уже увидеть тачку в деле? Я очень. Так, я что-то не понял. Это велосипед на... мячиках? До чего же дошли современные инженеры? Все, что попадется под руки или на глаза, идет в дело. Вот же молодцы. Правда, с такими темпами уже не знаешь, чего ожидать в следующий раз. Велик на яблоках? Даже не хочу знать, как этот чудо-транспорт сделали и для чего. Но получилось здорово. Здорово, но я бы не прокатился. Слишком уж меня смущает ненадежность. Хотя вон парень гоняет и радуется. Фиг его знает. Все равно слишком странно. А это V12 от Lamborghini Espada, который сгорел. Такое иногда случается с суперкарами, ничего не поделаешь. Создатель мотоцикла Чак Бек долго думал, что можно сделать из уцелевших остатков авто. И в итоге пришел к мысли, что на мотоцикле он будет смотреться лучше всего. Двигатель занял свое место на кастомной раме и подружился с коробкой передач от Volkswagen. Чакбек отмечает, что несмотря на объем 3,9 литра, мотоцикл не создан для высоких скоростей, поэтому можно рассчитывать максимум на 225 км в час. Зато в управлении транспорт ощущается вполне себе заводским. Да и конечные скорости и показатели на самом деле не главные. В некоторых делах важен не столько конечный результат, сколько сам процесс. Я, конечно, не специалист в электросамокатах, но эта модель точно не похожа на обычную. Абсолютно. Смотря на нее, так и хочется сказать, вот что значит настоящий монстр, а не эти ваши хлипкие магазинные конструкции, разваливающиеся через полгода езды. Вы только взгляните на эти мощные колеса, напоминающие машины. Я думаю, на таком транспорте можно гонять везде, где хочешь. Дачи, город, горы. Везде, где только возможно. И при этом, находясь на нем, ты даже не беспокоишься о надежности и других факторах, способных испортить прогулку. А как вам этот зверь? Все привыкли, что по воде можно передвигаться на катерах, лодках, яхтах или каких-нибудь водных мотиках. Но все это уже скучно. Хочется что-нибудь поинтереснее, что-нибудь вроде гидрофойла, а? Как вам такое? Выглядит этот транспорт очень странно и круто. Он напоминает самокат, совмещенный с доской для серфинга и мотиком. Эта штука эффектно поднимается над поверхностью и реально быстро гоняет. А еще на ней можно ездить как стоя, так и сидя. Так сказать, на случай, когда устанут ноги. Так что обязательно попробуйте прокатиться, если представится возможность. Вы не пожалеете, это я гарантирую. Кто там говорил, что размер не главное? А ну-ка, мне даже интересно, что вы скажете о таком пикапчике. За Запикапил? А если серьезно, то что это, блин, за громадина? Где они вообще взяли такие колеса? Они же как машины и, наверное, очень тяжелые. В любом случае, транспорт получился крутецким. Подрифтить бы на нем. На очереди футуристичный мотоцикл от американской мастерской Ballistic Cycles. Он получил электрический мотор с запасом хода в 240 километров, а разгон до сотни составляет всего 2,5 секунды. Максимальная развиваемая скорость – 200 километров в час. Мотик отличается удивительными колесами. Необычное бесспицевое 30-дюймовое колесо вытачивалось из цельной заготовки. Тормозная система встроена прямо в колесо. А это нереально клевый танк, который заботливый и любящий отец построил специально для своего сына. Не поверите, но для этого он использовал детали от старых автомобилей. Вот что такое отцовская любовь. Танк получился просто невероятным. И это касается не только его удивительных размеров, но и всего вида в целом. Здесь даже надпись World of Tanks есть. Кажется, кто-то очень любит зарубиться вечерком в танчике. Что ж, поздравляю сынишку. Теперь рубиться в танчике он будет на улице, на свежем воздухе. Так, это что, очередной транспорт Бэтмена? А нет, показалось. Он слишком крутой, чтобы принадлежать какому-то Бэтмену. Без обид. На ваших экранах детище мастерской Iron Custom Motors Quanta R. Quanta R представляет собой гибрид квадроцикла и автомобиля, хотя если рассматривать технически, то транспорт все же ближе к автомобилю. Его шасси изготовлены из стальных труб, в недрах которых установлен модернизированный оппозитник Subaru объемом два с половиной литра. Двигатель имеет 5 уровней мощности от 350 до 600 лошадиных сил. Вдобавок к Quantar полагается симметричный полный привод, заимствованный у японской марки, спортивная коробка передач, подвеска с возможностью регулировки развала схождения на обеих осях, а также керамические тормозные диски. Внешние элементы – фары, фонари и зеркала – адаптированы от разных моделей мотоциклов. А панели изготовлены из алюминия и углепластика. В оснащение входит подогрев мест водителя и пассажира, а также аудиосистема, состоящая из шести динамиков, сабвуфера и двух усилителей –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 Другого такого трицикла или просто мотоцикла с подобными ощущениями вы просто не встретите. А это автобус, решающий сразу две важные проблемы. С ним вы забудете о пробках и сможете быстро добраться до нужной точки, не опоздав ни на секунду. Внешне он мало отличается от обычного, но вот поездка на нем обещает быть очень интересной. Жаль, правда, что предназначен этот автобус-амфибия в первую очередь для туристических целей. Модель оборудована двумя дизельными двигателями с приводом на 2 или четыре колеса на выбор и построена из корабельного легковесного высокопрочного алюминия. Максимальная скорость, которую она развивает, составляет 8 узлов. Автобус имеет 50 посадочных мест, каждая из которых имеет кондиционер и DVD-плеер с жидкокристаллическим монитором. Кроме того, здесь есть биотуалет.